Всем привет, ребят, с вами Вархаммер. Да, конечно, это видео я планировал по-другому сделать, как я говорил на стриме, потому что Испанию я еще поеду в другой лиге уже, как бы на следующей неделе. Но я подумал, ладно, все-таки надо сделать быстрый обзор этого этапа, а потом через неделю сделать еще одно видео, да уже с другой Испании посмотреть, по сравнению что я делал так, что делал не так. Сравнение вот с данной Испанией. И этот, да, был это была самая моя лучшая гонка пока что в лигах, потому что я не знаю, у меня лучше гонки, ну кто был на стадионе видели, как оно прошло, но вы сейчас будете смотреть видео небольшими частями, потому что ну по большей части я гонки просто ехал в тайм атак режиме. Ладно, давайте потихоньку проходить к самой гонке. Лига ПКТ, собственно меня в нее при пригласили, причем за день до самой гонки Благо это была Испания, которую я уже ездил в ZFL И у меня было понимание, что я делал тогда не так Где надо быть более сейвовым, и так далее Соответственно, ну, надо было учесть все ошибки и не обосраться в этот раз снова Ну и постараться не наловить кучу штрафов В ПКТ Лиге, немного так объясню Лига разделена на три сплита, то есть это уже не, так, ну, три дивизиона, но это, по сути, сплиты. В а, каждом сплите едут гонщики по своему уровню, вот, и, соответственно, такое распределение гонщиков, на самом деле, даже лучше, чем это сделать распределение по ассистам, то есть, есть лига, где можно все использовать по ассистам, где, там, небольшую часть ассистов и где вообще никаких ассистов нельзя, то есть, тем самым это э, даст возможность бороться людям в принципе за хорошие позиции да может всегда но хотя бы борьба будет не в одну калитку как у нас был в ztf или то есть ну я ничего не говорю но просто когда ты знаешь что вот есть человек который будет быстрее всех точно и ты не сможешь бороться за подиум только если он совершит ошибку ошибки он не совершает то да ну это такой момент то есть в принципе это поднимает интерес к этой лиги, вот Я в лиге гоняет лучку, наверное половину гонщиков, с которыми, ну, точнее, которые гоняли в ZTF или, может, даже чуть больше половины. Вот часть, вот, то есть мастер лиги типа Элипсиса и рича вот часть там из -за АМ, Про AM, соответственно, ну, знал, что плюс-минус ребята умеют делать, могут сделать, от этого отталкивался. Ну и такое быстрое, кстати, представление лиги. Что же квалификация у нас? По нормальному в принципе уикенд сделан то есть это не как в race for win лиги где в один день ты едешь квалификацию а на следующий день ты едешь в гонку то есть да плюсы такой расстановки ты можешь делать полную квалификацию а потом следующий день гонку то есть не сразу там чтобы за два часа у вас продержался квалификация гонка но минус в том то что ты можешь на гонку поставить себе другой сетап у тебя будет свежая резина даже несмотря на то что ты финишировал в топ-10 это большие минусы как по моему мнению Здесь же все нормально, короткая квалификация, 17 минут, если ты ошибся, твои проблемы. Вот. И, естественно никто не может поменять что-то блин, в гонке и поставить там, ну и не иметь свежей резины. Вот, квалификация прошла в принципе неплохо. Могло быть намного лучше. Четвертая позиция на стартовой решетке. Первой попыткой я, конечно же, поставил неплохой круг, минуту 15-6. Ну, конечно, если так говорить неплохой, то где-то смеются киберкотлеты, которые идет минуту 14 с чем-то вот Ну и плюс я еще думал, конечно же, квалификации на чем поехать, потому что Испания та гонка, где будет сложно реализовать стратегию в один пистоп с при старте с софта, но я решил то, что окей, большая часть десятки, скорее всего, поедет на софте, поэтому поедем тоже на софте, и стратегия будет точно в один пистоп, я не буду пытаться там велосипед и ехать в два пистопа. И в принципе, потом вы даже поймете почему. в попытки, я так немного, конечно, снял своего времени. Перекруцировал немного, но он потом продолжил и поэтому я открыл снова на четвертую позицию. Но я совершал ошибку в третьем секторе вроде бы. Да, на выходе как раз таки к последнему повороту из Шикан. Я потерял там одну десятую. Если бы я не потерял ту десятую, то я вышел бы вообще бы на пол позицию Ладно, переходим к самой гонке. Собственно, я понимал то, что надо очень хорошо стартануть. Плюс. Плюс, ну, пытаться отыграть позицию минимум вообще не потерять это, по этих позиций, чтобы дальше пытаться бороться. Происходит старт гонки, и в принципе все идет очень хорошо. Грин впереди меня стартует хорошо. По левую часть ребята на замечу накатанной траектории стартует как-то хуже, ну по крайней мере человек-проебак. Да, отличный ник. Ну, может быть, он и соответствует человеку. Ладно, я по очкам не знаю, кто там да как едет. Вот, естественно... Он немного оттормозил вроде бы из этого Элипсиса, за счет чего я прохожу Эллипсиса и проебаку, и после первого поворота, даже после второго, я выхожу уже на вторую позицию, и передо мной едет Гридан, которого надо будет догнать. Вот, ну и потихоньку начинаем мы нашу поездочку за Гриданом. Едем-едем, я начинаю уже, когда появился, потом справа ДРС, догонять его. Соответственно, попадаю в окно ДРСа, что мне. Позволяет и, значит, сохранить дистанцию до проребателя, который есть. ехал все время за мной в ДРС. Потому что, ну, я в поворотах хоть бы отрываюсь но на прямой он там отыгрывает с моими настройками по полсекунды спокойно. И это вообще не очень для меня хороший знак был. Ну, благо, опять же, я догнал его. После чего у нас там начинаются потихоньку пидстопы. Вот, люди начинают софтау ходить на медиум. И я как бы думаю, конечно, про себя то, что, ну это навряд ли один пистоп потому что люди заехали там на пятом кругу и проехать 31 круг на медиуме это impossible ну по крайней мере да это possible но у тебя может взорваться покрышка вот и я понимал то что это люди едут на два питстопа. но моя стратегия изначально была на один пистоп собственно продолжая ехать за гринаном и на восьмом уровне кругу я решаю то что ладно все пора этот софт менять потому что он уже износился достаточно сильно и дальше я только буду терять потушение к позади идущим, которые я все-таки на медиуме, и они будут сейчас быстро меня догонять. Доезжаю, беру свой хард. И да, там вышел я после пестопа вроде бы было между мной и проебакой секунды с чем-то. И как бы да, это хорошо, что я не поехал на еще один круг, потому что иначе было бы очень все плохо. За счет такого андерката я объехал Гридена, Но там случился небольшой такой баг интересный, то есть по крайней мере я еду по старт финишной прямой, и вижу, что гридон еще стоит... Пистопе проезжая мимо него. Я до сих пор видел, что он там еще стоял где-то в питлейне. То есть, ну думаю, окей, значит, я еще неплохо так отыграл от него. Но тут выезжает он, и может очень точнее же сектор в середине. Я понимаю то, что он едет позади меня, нифига. То есть э, я такой думаю, окей, откуда ты там взялся вообще? Но окей, Андеркат сработал, теперь осталось делать за малым. А именно оторваться на одну секунду. Если припомню, к тому времени у меня уже был один. Одно предупреждение за. То, что я превысил лимиты трассы, но типа окей, это одно предупреждение, то есть в Испании в принципе, если постараться, можно спокойно проехать без срезов, потому что ну нету там такого большого количества поворотов, где тебе надо прям выходить очень широко на высокой скорости. Да, есть поворот в конце второго сектора, на обратно прямую, но там если правильно все настроено, ты не будешь вылетать очень широко, ну по крайней мере скорость надо больше кореть, чем нужно. Вот. Получается, у меня все-таки отъехать от Гридена на одну секунду. За счет этого он теряет ДРС. И я пытаюсь понемногу-понемногу отрываться от него. И по итогу у меня получается даже в середине гонки отрываться от него там уже на полторы или две секунды. То есть для меня это было отлично. Соответственно, ему надо либо тратить какие-то ресурсы для того, чтобы меня догнать и выехать в эту одну секунду, а это именно энергия, которую у меня надо постараться приберечь. Потому что, как я... Видел при использовании ее, она очень быстро у меня тратилась, моментально а приросту скорости типа, особо не давала, поэтому ну, обгонную кнопку для меня была таким вариантом обороны. Вот потихоньку едем, середина гонки, опять же я смотрю на счетчик кругов и честно в этот момент я, блин, еду и думаю, как же долго дляться чертова круги, хотя мы едем ну, обычный гоночный круг там минуты минут минуты 20. то есть ну, достаточно быстрые круги, но я еду честно, я оно дрится будто в вечность. Вот, продолжаем ехать. Я уже смотрю, что там люди, которые сортовали, ну точнее, на двух пистопах заезжают внутри пистопы. К сожалению, там в середине гонки сходит мой друг Элипсис. Вот, хотя он только заехал на пистоп. Конечно, да, не повезло. Ехал третьим, если я правильно помню. Ну или четвертым, там, за парыбакой прям ехал, точно, уж я помню. Вот, ну и да, не повезло, к сожалению, парню продолжаем ехать да, и собственно это... уже под конец гонки Гриден предпринимает решение меня пытаться как-то догонять Я это прям отчетливо вижу по времени потому что я не ошибался особо и при этом он там сократил дистанцию до полутора секунд то есть он явно использовал кнопку я это понимал мне самое главное было постараться удержать этот отрыв в секунду и не дать ему въехать в ДРС. Собственно, потом случается то, что мы я догоняю потихоньку круговых, очень удачно догоняю своего напарника на одном из кругов, он мне дает дресс на старт финишной прямой, что мне дает возможность просто оторваться от гридена, потому что по той скорости, которую я видел, на прямой мы ехали плюс-минус одинаково. И это просто было идеально. Ну, идеальнее бы только, если бы еще мой напарник не успел дать слепстрим. Ну, ладно. Чтобы а то еще подумали, что команда с Артеки. хотя в лигу я за один день до этапа вступил. Вот... Спокойно еду дальше и на 29 кругу в середине я смотрю, что у Гридана слева появился значок о том, что он получит штраф в 3 секунды. Все, на этот момент я понимаю, то что мне надо сейчас ехать спокойно, не пытаться лишний раз геройствовать. К тому же я еще догнал пак из трех пилотов, который вот вне топ десятки И они, они блага, боролись да, да, с собой, соответственно. Мне тоже надо было с ним как-то быть поаккуратнее, потому что я не хотел от них умирать, потому что явно они будут друг другу пытаться их бомбить, еще что-нибудь делать, и так далее. Вот. Соответственно, прохожу спокойно одного, второго и третьего благо Прошел без каких-либо особых проблем. Даже там, когда проходил третьего пилота, я его прошел перед третьим сектором, что мне позволило от гридана снова отрываться, там на две секунды. Ну и, собственно, все. Момент истины, Пос выход из последнего поворота. Бля, знаете, вот мне сейчас жалею, что я без вебки стримил, потому Portion. что Portion. сюда, блять, есть, есть, есть. Пьес! Yes, Пес! Yes. Первое место! Ух. Сюда! <смех> О, блядь! Сколько лиговых гонок? 12 без подиума! 12 гонок без, без подиума в лигах! И первое место! С первого же гонки в новой лиге! <смех> Ой, блядь! Луна ну, хуй, блядь! Пиздец! Я, я не верю в это, блять! Я просто нахуй не верю, блядь. Просто, честно, под конец гонки, когда я видел в конце 29-го круга, что увидел на 3 секунды, я все, вот я понял. Пушать уже не надо. Потому что у него 3 секунды, даже если у меня будет, он не оторвётся от меня, блядь. Блядь. <с carly> Отличный дебют. Да, был слышал, как я сказал то, что жаль не была в включена, то что я настраивал, я думал об этом, чтобы ее включить, но потом подумал, ладно, для того, чтобы запись была более нормальной, я лучше ее не буду добавлять. Но в тот момент это просто был для меня самый лучший момент ну, в эпке за последние там, несколько лет, когда я, я, гоняю, вот, потому что, блин, ты выигрываешь наконец-то гонки, то есть, ну, не просто же приезжаешь на подиум, а именно на выигрываешь, то есть, у меня сколько было возможности приехать в это на подиум, но я все время фейлил. Вот, и тут все, все сошлось, и я не получил штраф за срезки, получил только лишь предупреждение. Хотя, кстати, стоит отметить то, что у меня бывали моменты достаточно опасные, когда я выезжал всеми тремя, там четырьмя колесами за пределы белой линии, но благо я отпускал газ, и мне реально из-за этого не давали м -м, штраф. Вот. То есть я мог теории набирать на 3 секунды спокойно. Вот и просто, просто и после это, этого, средства мне можно... там попросили Идеально интервью еще. Гонка. Я, естественно, Один блин, без проблем. Вот можете послушать и его и сейчас. Итак, у нас Вархамер, победитель сегодняшней гонки, находится в нашей комментаторской будке. Так сказать, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Есть вам что-то лично для начала сказать, потому что победа все-таки, думаю, стоит выпустить эмоции. М -м так да, это наверное лучшая моя гонка была только можно было придумать и под конец в особенности когда я видел три секунды у гридона я понял то что все уже пушить не надо надо просто сосредоточиться и доехать до конца эту гонку да собственно это мы и предполагали когда вы уже были на завершающих кругах а скажите пожалуйста готовились ли вы к данному гран-при дай что вы делали, чтобы к ним подготовиться? Какие-то разрабатывали свои тактики, стратегии, либо какие-то свои способы, не знаю, вождения, чем вы можете поделиться с телезрителями или теми гонщиками, которые только начинают играть в Формулу-1? Ну, все легко и просто. Было опыт ошибок уже в Испании. Плюс, за... вчера мне написал Крас-Куратор этой лиги. И за 30 минут до гонки сегодняшней я там подготовился немного. То есть уже был опыт езды на трассе, поэтому я знал, что надо делать. По тактике тоже примерно представлял, что делать. Но в основном это тайм-атак, естественно, тренировался. Uh -huh. Еще такой вопрос. Вот э, Гридан тоже очень сильный пилот, э, большой, высокий у него темп, как и в квалификации. Да, бывало у него, что в гонке он тоже там разворачивался, неудачно у него были столкновения. Но вот в момент, когда между вами и Гриданом была значительная часть кругов, а, примерно дельта 1,8, 2 секунды, какие у вас были там ощущения, либо переживания? Было ли, думали ли вы, что он вас догонит или как-то перегонит? Как вы на это счет Справлялись со своими эмоциями во время гонки? На самом деле, да, у меня были небольшие волнения, что он меня сможет догнать. Самое главное для меня было держать расстояние до него больше секунды, чтобы он не мог воспользоваться ДРС, Потому что если бы он воспользовался, он бы меня и догнал, и обогнал бы. Но там бы уже, скорее всего, повторилась бы ситуация, мы просто обменивались, может быть, позициями. Ну а тогда, самое главное, это было сохранить просто до него дистанцию. На самом деле была очень напряженная гонка <laughs> в этом плане. Все, коллега, у меня вопросы нему больше нет может вы еще что то хотите задать ну, в принципе один вопрос я так понимаю это же первая ломка у вас есть да. как в принципе впечатление от этапа именно в плане того как пилоты себя вели на трассе не было каких-то таких некрасивых инцидентов -таки мало ли что. интересно как вот для пилота который вот так вот ворвался и сразу вылипал первую же гонку да честно ничего такого половину и гонщиков я тут уже знаю так что я представлял по силе кто как ездит да, под конец гонки был момент с синими флагами, но я тоже понимаю, то, что люди борются за позиции, пусть вне очковой зоны, но все-таки это борьба, и поэтому это окей, то что меня не сразу пустили три пилота. Ну, да. там на самом деле интересный момент, тем более там сама игра уже поводовала штрафы за непочинение седьмого плазма. но как бы что поделаешь, что поделаешь. Да. В любом случае, поздравляю вас с победой. Там, спасибо еще раз. Так что как-то так прошел этап, то есть для меня он стал таким. Я надеюсь, что то, что это будет отправная точка в то, что я начну наконец-то нормально ехать безошибочно, то есть без срезок по крайней мере и пытаться бороться уже за полиумы. Вот следующая гонка через неделю вроде бы тоже в пятницу 8 часов, то что ребят приходите обязательно на стрим, вот а лучше подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы следить за всеми анонсами. Ну и да, еще на следующей неделе опять же Испания в российскую лиги Посмотрим, как она там пройдет и сравним эти две гонки, потому как они шли. А на этом все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся через неделю. Пока-пока. Удачи.